Привет! Как ты думаешь, что я делаю с бочонком пива на стадионе? Сейчас все расскажу. Меня зовут Елена Цыганов, руководитель агентства Турбонжур. И сейчас проходит одно из самых ярких эмоциональных событий во всем мире. Это Евро-2016. Мы всем коллективом Турбонжур смотрим и болеем за любимую команду. И хотим, чтобы и ты стал частичкой Евро-2016. Потому предлагаем принять участие в розыгрыше вот этого бочонка пива очень простые. Будьте с нами на странице в фейсбуке турбанжур, поделитесь записью о данном розыгрыше и расскажите же с кем вы будете выпить этот бочонок пива. Уже более 200 участников, присоединяйтесь. А за два дня до финала евро 8 июля мы разыграем этот бочонок. Смотрите евро, участвуйте, выигрывайте. И следующий евро только через 4 года. И отдыхайте с огромным